Каждый год в декабре, в канун Нового года, я со своим коллективом творческих специалистов по рекламе создаем новогодний декор. Делали всякое. Прекрасный камин, гномов в корзине, новогодние елки и картины с домиками. Но в этот раз мы решили не будем мелочиться. И вот что из этого вышло. А все началось с этого неприглядного провода и маленького макета большого зверя. Заламывай сильно, старайся не заламывать Оленишку вот у нас. И уносят меня, и уносят меня звенящую светлую даль. Эти руки знают, что такое работа. <свес> Замечательное оформление помещения у нас вышло. К Новому году мы готовы. Шампанское, запах мандаринов и хорошее настроение. Здравствуй, праздник! Я от всего сердца поздравляю вас с наступлением замечательного, сказочного праздника Нового года. Творческих всем свершений! новых ярких идей, крепкого здоровья и много-много счастья. А у меня на этом все. Надеюсь, что удивило вас сегодня. И вы удивляйте и радуйте близких. Всем удачи! С наступающим! Пока-пока!